Вечно зеленые елки. Знаете почему елки имеют иголки? Это для того, чтобы от них выходила статическая энергия молнии и создавала зон планеты. Вот почему все хвойные деревья имеют иголки. Посмотрите. Это для того, чтобы создать озоновый слой планеты. Как вы все знаете, каменный уголь это метановый изолятор молнии. Спасибо за внимание.